Mm. <laughs> Да. I have a few things scheduled for this morning, so I won't speak very long. Nonetheless, I с тем, что something. конечно, знает, что на сегодняшний день назначено еще несколько событий, он не хотел бы занимать очень много времени. Тем не менее, он все хотел бы сказать, this event is not misunderstood чтобы это событие не было неправильно, не, не, не было понято неправильным образом. Прежде всего, на самом деле сегодня не день яса Потому что день ясапужи по лунному календарю получился попадающим на марафон Прабхупады. И желанием гуру было не беспокоить марафон. So I, I и он согласился позволить провести, провести эту церемонию после марафона. So и сегодняшнее утро он посвятил тому, что он хочет провести его со своими учениками и со своими будущими учениками. Uh, and this afternoon we're going to have a Sankhetan Festival. Which is unrelated. So, uh, that, that way this afternoon many devotees can come. All the devotees in Kyiv expect that they will be coming. Um, but, as I felt, obliged to allow uh, this day to be set aside for he observance It is because uh, I feel that it is my duty to uh, uh, accept this To an outsider an effect like this may easily be misunderstood. Те, кто плохо знает суть нашего движения и не активно в нем участвует, в общем говоря, посторонние люди могут легко неправильно понять то, что здесь сейчас происходит. Потому что человек, которого усаживают и служат ему, of of himself, и когда он слушает слова молитвы, посвященные, обращенные к нему. It does not seem befitting, person of godly character. It a person of godly character accept the words of praise, and to accept some worship of himself, and um, therefore, the day which the spiritual master to accept some worship of Поэтому день, который наш духовный учитель является, в этот день, в этот мир, в этот день ученики, как правило, устраивают веса пуджа. Потому что подразумевается, и ученики понимают, что их духовный учитель является представителем Шивила Ясадве. И он является продолжением, звеном ученической преемственности. И духовный учитель выполняет определенные обязанности здесь, that that в связи с которыми он обязан представлять здесь нам послание Ясады от имени всей ученической преемственности, от имени своего духовного учителя. That, for example, like Shilapradha provided example. That when electricity is passing through a wire. electricity is passing through a wire. If you connect it to another wire. If uh, If it is connected, to если это рассоединится затем, вы можете все еще продолжать присоединять туда новые провода. Если это уже связано, вы можете присоединять новые и новые провода. И как, так долго, как это все будет взаимосвязано, электричество будет присутствовать в этой сети. So и человек вид должен видеть, понимать, что есть эта связь. Если эта связь прочна, like эта сеть будет работать подобно электрической сети. Поэтому обязанностью духовного учителя является установить yeah. крепкую, надежную связь. Он должен быть связан. By, uh, находясь в ученической преемственности, начинающейся от Господа Шри Кришны и Шривы Ясады, он должен строго следовать наставлениям, которые передаются по ученической преемственности. Поэтому качество представителя ясады состоят в том, эти качества состоят в том, что он является представителем им через Он не представляет ничего нового. Он просто представляет нам то, что он в свою очередь слышал от своего духовного учителя. Если он строго следует это, тогда связь прочна. Но если человек не следует этому строго, Тогда эта связь ненадежна. Вот таким образом послание Ясадевы приходит к нам через цепь ученической приветственности. И поэтому духовный учитель в свою очередь обязан принимать служение от своих учеников. Of the uh, of his spiritual master. От имени своего духовного учителя. And the entire succession. И от имени всей ученической He must also offer that worship and service. Он также должен предлагать это служение Without accepting for himself. Не принимая его обращения к самому себе. That is the duty of the spiritual master. Такова обязанность духовного The spiritual master must think that the The qualification that comes for accepting this responsibility. Uh, духовный житель должен понимать, что квалификация, необходимая для принятия им uh, этого служения, получает, получает, он получает ее от uh, ученической преемственности. И она должна пониматься как выполнение приказа, его дух учить. Поэтому сама по себе она не представляет собой никакой особой квалификации. Makes, uh, она сама по себе делает человека квалифицированным. Uh, квалифицированным в том, что он является слугой своего духа. Service, Поэтому, когда кто-то принимает какое-то служение, и он принимает какое-то поклонение. Praise, если он принимает какие-то слова молитвы, обращенные к Нему, Это не означает, что он получает удовольствие от выслушивания этих молитв. На самом деле Шила Бхакти Саддасвай говорит, что те, кто обращается ко мне со словами молитвы, на самом деле являются моими врагами. One should never think that it is he who is being glorified. Because a person should never understand in this way that these the words are praising him. Shri. with his disciples, that when he was looking in one with his In one of his In one of his conversations with his когда он, что когда он смотрит в зеркало, он думает, что посмотрите, какой прекрасный, драгоценный камень сотворил мой духовный учитель. Безусловно, Шила Прабхупада был прекрасным, драгоценным каменем. И это тот самый прекрасный, драгоценный камень, который является украшением этой планеты. Он является самым драгоценным каменем этой планеты. But when he made such a statement, Однако, когда он делал подобные утверждение, он не думал, что он обладает какой-то квалификацией сам. Он понимал, что все это происходит благодаря приказу Шила Бхакти и по милости Шила Бхакти которая заключается в том, что просто будучи Его слугой, человек получает все, все остальное приходит само собой. Him, humility, Поэтому со всей добротой, и смирением Шила Прабхупада uh, всегда отдавал заслугу своему духовному учителю. За любой успех, который он достигал в распространении сознания Кришны. И ученики никогда не должны принимать заслугу for, самим себе. So, Но ну, а если они будут так делать, они будут очень слабым звеном. Тогда служение и поклонение, предлагаемые ему, не будут связаны со всей ученической преемственностью. И величайшая ошибка будет лежать на плечах тех, кто поклоняется такому человеку, потому что они не будут продвигаться в сознании Кришны, потому что здесь не будет необходимой связи для того, чтобы служить Кришне. Поэтому обязанностью Духовного Учителя является Научить ученика понимать, что духовный учитель — это не просто обычный человек. Утверждается в Падма Пуране. что каждый, кто принимает божества, стоящие на алтаре обычными металлическими статуэтками, или тот, кто принимает своего духовного учителя за обычного человека, then he is a resident of hell. он является представителем ада. So such a person, и такая личность. All his attempts to study the Vedic во всех своих попытках изучить uh, ведическую литературу all his, uh, attempts to perform austerities, и во всех своих попытках uh, совершать аскезы будет просто. Baffled. Не совсем то, что Гурум хорошо имеет, но из-за бедности моего слова, да, я переведу это как. Такой человек не достигнет успеха в своих усилиях. Он будет просто озадачен. Невозможно ему будет достичь успеха. Потому что духовного учителя следует считать представителем Бога. Иначе как же у человека может быть твердая вера, благодаря которой он может принять наставление и указания духовного учителя? И такие uh, указания не могут быть приняты или отвергнуты на основе uh, твердости веры в такие указания. Наставления, получаемые от духовного учителя, представляются им от имени всей ученической преемственности. И такие наставления имеют такую же силу, как, как бы они были получены от самого Кришны. Если духовный учитель строго следует сам. такова Гуру Парампа. So uh, in uh, Итак, для того, чтобы ученик мог увеличить, расширить свое понимание, the Обязанностью Духовного Учителя является принять эти молитвы. Принять это поклонение, которое занимает их в предном служении и передает им трансцендентные указания, идущие от человеческой возможности. И это чувство обязанности, Таково, что учитель понимает, что он должен делать это. И его единственной квалификацией является то, что он всегда видит и понимает, что он выполняет это указание.